И всем привет, с вами как всегда Пиксет, и перед вами вселенная, которую мы сейчас уничтожим. Она везде крутится, вертится. Солнце, Меркурий, Венера и наша Земля. А что будет, если взорвать Солнце нафиг? Ведь оно же нам не нужно, по сути. Поэтому я сейчас его взорву в эмуляции. <как> Я позже назову, ну, возможно, название будет, название этой игры, да, гениально сказал, конечно, но я прямо сейчас могу перемещать спокойную вебку, я этого делать не буду, вот у меня здесь есть вот такая вот вкладочка, вот такая вот здесь вот, вот здесь вот, я сейчас снова ее закрою с собой, я вот думаю сейчас настроить камеру, вот так как-то, может вот так. Так, вот, вот, вот так думаю вам или как вот, вот так вот все. Вот такая у меня теперь будет камера в роликах Все. А, так. то у меня сейчас еще вот это. Ладно, все. А, поехали к теме ролика, собственно. Ну и вот наша, собственно, наша система. Пипец, как он замедленно, до секунды. Все мы просто остановили время. Никто сейчас просто не двигается. Мы, грубо говоря, остановили время, но сейчас просто секундное время. Полное дешевое. Просто возьмем и взорвем. Сахары счёту в <coughs> есть, Мы сегодня взорвём солнце по максимуму. Мы взорвём солнце, если потом взорвалось Реал Лайт. То есть просто баснословно. Что будет, если мы вообще мы даже миллиарды и так далее? Ну на сегодня пока всё. Если нам рубрика с космосом понравится. Вот замечательно. минут пошли теперь ускоряем до ä, примерно ä, вот здесь вот мы настраиваем 30 секунд в среднем чтобы было <с кх outro> и мы сейчас видим солнце и мы сейчас возьмем например какой-нибудь Давайте возьмем какую-нибудь близкую ну не землю ну ладно возьмем землю например. к объекту вот все мы сейчас к нашей земле приблизились Будем смотреть от лица Земли. В сторону Солнца. Вот так. Так, как бы так настроиться, чтобы было видно и кусок да, светящейся земли и Солнце. Так. Сейчас, собственно, ждем или можем времечко немножечко ускорить вот до сюда. Вот так Все будет немножечко быстрее то да? Произошло бы это в 2021 аж году 10 часов утра <laughs> да это прикольно но сейчас у нас 2022 год и у нас ничего не произошло поэтому надеюсь что это это, это должно произойти где-то через несколько миллиардов лет думаю тогда мы мы снова замедляем, чтобы это двигалось дальше, и уже через пару секунд это будет обратно счет 3 ничего не произойдет. Ну, сейчас мы это узнаем ну, все прям уже близко близко и, и планета просто превращается в марс но стоп Ставим на <coughs> поставим на одну секунду чтобы успеть куча чего сделать мы должны проанализировать нашу землю Посмотрим температуру. Температура 1000 градусов. То есть уже по сути все люди умерли. Но по крайней мере, только вот здесь. <клес> Потом период вращения. Вы видите, он замедлился. Значит, что <клес> уже не один суток у нас. И скоро у нас пойдет уже, думаю, замедление. И давайте мы сейчас просто статусы прям в прямом эфире, так скажем. И посмотрим мы это с 60 секунд. И видите, градусы растут. оно будет накаляться. И то землю уже никак не спасти. Поэтому давайте ускорим еще немножко, быстрее. Даже давайте сделаем часами нашу скорость. Представляем все же, что произойдет. Вот она уже поглощает планету и магия Земля стала супер пиксельной. И еще... все дальше разрастаться а планеты будут отдаляться мы видели уже посмотрели как они быстро перемещаются и сейчас мы сделаем несколько миллионов лет вперед. мы сейчас попробуем отодвинуться на максимум Который вообще здесь, надеюсь, возможен То есть, по сути, этот взрыв уже пропал Через 1 миллион раз мы посмотрим, что будет, если просто посмотреть через несколько миллиардов лет. Да, жалко, что, конечно, так все происходит, но, к сожалению, это не исправить. Ну, я надеюсь, вам понравилось, собственно, видео, и т.д. и т.п. там, то, что мы еще встретимся вместе с вами там в этом космосе если вам понравится это видео я <coughs> сразу же буду идти с ним бежать снимать э эксперимент что же будет если просто подождать несколько лет там бесконечность ну или много просто ну а собственно с вами был как всегда пиксель что еще могу вам сказать и могу вам сказать <coughs> всем пока пока